Так, сегодня день моего гениального триумфа. Так, братики. А, меня сегодня не будет? Привет. Вот. Привет. Ты делаешь? Что? О, вот, привет. привет. Так, готовься к нашему плану. Да, ну, конечно. Это да. еще что? Погоди. Я кого-то чую. Я тоже кого-то чую. Я тоже, кстати. Я Это... чую как будто в каком-то... Какой-то дом здесь. Я На... чувствую. Я чувствую, здесь кто-то был. Да. Запах. запах знакомый, нечеловеческий. Подожди, я... подожди. Жду вижу, какую-то девушку. где ты? Девушку. ты? Где, где? Подожди, Но я, я вижу какую-то девушку. Конь, конь. Конь. Не говорите, что она приперлась. Кто? А, вот кто, кто? Это... кто? Она мне здесь И точно ее? не нужна. Я знаю, тут есть девушка какая-то. Это что, здесь да. много девушек? Ну сегодня все, они все уехали что? туда, то куда-то на карнавал. Ищите, Мама. я знаю кто, я знаю кто в этом городе. Хорошо, я быстрее. Так. Хорошо. Хорошо. Хорошо, я тоже трансформирую. Короче, не могу к тебе да, Где же это дать. Если это, о господи, да, э, да, ты меня так пугаешь. Так я не понимаю, вы не знаете. Где она? Вот она там, там, где корабли. Вот она. Если это ты. Это и... она, стоп, а ты... она. А где она? А Она уходит. Она убегает. Стой! Она около нашего дома. Ой. Опа. Она бежит, обещает... она около фонтана. Гонки. Да е она... я, я что тут ей в гонки играю? Подожди, она там. где она? Я ее Мне надо ее сначала а потом попробую остановить. И это Констанция. Констанция. Констанция. Ее зовут Констанция Майклсон. Первородный вампир. А что тут еще? Вот она. Я ее сейчас колом пырпну. прну, прну. Да где ты? вас не что ты второй волшебник. Я вот пофиг вообще. Ну ладно. Ну не ваш маг. Вот ну, мне нет. такую скорость, как у вас. Привет, хоть на... сейчас, вас... хоть еще шаг сделаешь Дум... Колом Пруну? Думаешь, от моего запаха и убежишь куда его? Где-то там. Констанция, пошли. Констанция, ты, эм, Колом. Кор... Кто-то там меня вообще не встречает. Констанция. Констанция. Констанция, короче. Остановить её. Куда ты? Я её сейчас а а Колом Пруну. Ты усыпишь? Может, ты ее пруну. усыпишь? Да, усыпишь? Попробую. Усыпить ее, ведьмаки, пожалуйста, Пока я не требует, а, да, мне неудобно да. это будет сделать совсем немного. Подожди, мне надо разрезать рану. Ммм, какая у меня вкусная кровь. Течет. Она думаешь, повезет на это? Не знаю. Ага, попалась. Я да я ее Платила. сейчас... Платила. Не бейся. Не... Действ... Пусть вот она придется действовать действует не... по-другому. А, ладно, так. Констанция, усыпись. Почему она... Я не нет, понимаю. Нет, нет, нет. Так, так я, я ее смотрю. Зубами. Только она выходила спит. Ну ладно. Так, она зубами, я... вов. Поэтому обраку. Нет, она, возможно, поспала. Так, нет, сделаешь она... колу в я тебя, я тебя Это держу, кол из белого я. дуба. Убить приворотных. Надеюсь, знаешь, что такое колу из белого дуба? Констанция. Эм, ну, как бы, не только у тебя. Что ты есть. здесь забыла? А ну, говори. А или иначе я, иначе я тебя укушу. Тебе тут никто не поможет, mm -hmm. потому что... Я еще и ну вот и все, пойдем. Да, мы пойдем. Мы можем Так, иди за мной, иди за мной, иди за мной. мы заставим тебя кусануть. И если тебя укусят, ну, короче, я узн... Лука, укуси. Ой, его как не помню, поцелует. Нашучу я, конечно. Так, входи. Кстати, Лука, пока ты спал, я дом перезаписал на себя. Все, теперь... А, теперь, а теперь... Ты иди не вот. Идем за стол, приговариваюсь, отстоять. Стоять. Заходите. Же... Заходите. Вниз ее, пожалуйста, сюда кто-то. Да, а тебя... Констанция или станция? Я Констанция. Тебя У меня и да так, так дела важные. Я тебе Стринга, сейчас Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. А идем за... Мы тебя приглашаем Входи. уже полчаса. Проходи. Привоша, проходи. Входи. Входи. Садись, засул переговоры. Я вошла в дом. Что, что, кто решил нас посетить? Смотрите, кто. Как дела? Хочу, а да, что ты бросил нас. Я, я пришел к своей семье. Вот, мои братья. А вы меня... Да, без... он к нему пришел. Так. Ты пришла, потому что я потеряла колу с белого дуба. Обещай, верну его. Она что-то вообще понимает? Она, она ну, не знала. Она, она не видимо, не... Может, ты глаза выкручишь? Ты знала, что глаза? я колу с белого дуба потеряла? По я здесь только по своим делам. Ты не входишь. Ладно, Ой, тут как тут и волк. Так, ладно, я пойду по делам. Так, иди сюда. Смотри, храни это как свою почку. Если ты, ты это потеряешь, я это убью тебя. Пойдем. Не обещаю то, что я верну твое тело целым ладно. и невредимым. Ага. Надеюсь я. А... Где твой погуляю. дом? А где твой дом? Пойдем, Прямо. Так, смотри, во время того, когда я поменяю нас телами, ты будешь, а ты надо, будешь временно ванжили. находиться в космосе. Капец, вы видите, он он находится бесит, он он меня, он он меня. Ну тебе не важно, не, не важно никому знать, что кул находится у тебя. Так не тут. Я сам запутался немножечко. Где ты живешь, Срил? вот вот тут. Ты что, серьезно, там живешь? Нет, вот. Ладно, смотри, я лягу сюда и начинай использовать заклинание, которое я тебе показывал. Хорошо? Окей. хан да да Не ничего. Не то, что это. Сосредоточься. Подожди. Хан-сан, не нада, да. Так, я забрал. Ну сегодня этим ведьмам не поздоровится, я их вообще появлюсь за то, что они сделали. Ура! мы победили этого строго! Обедал. ура! Ну что ж, времен меня сега... Мы победили, ура! Ну что ж, времен надо сжечь. Жигёте? Нет? Ну что ж, всё, поджигайся! Ура! Вы, собаки, что вы сделали? А ты... Все канавку. Всем в канаву! Бежим. Зачем я я сами себя? В канаву давай. Побежали прыгаем. Все за мной. Бежим. Я выглачу все ваши сейчас. Бежим куда-нибудь. Они это не идут нами. Нет, слышь, ты? Бежим аккуратно. Ты все ли три брида. Так что кол тут самый раз так. Отлично, мое тело мы уже освободили. Осталось. Ой, ой. Неуместно как-то. Ла... Куда же ты бежишь? А -а -а. На мне временная проклятие, то что я становись временным вампиром, так что я высосу твою кровь, а потом просто вернусь обратно. Я уже освободил свое тело, не просто. Сейчас... Ведьма тупая. Зачем вам нужно было уничтожать мое тело, дура? А? Останься здесь, ты оттуда уже никак не выберешься. Остались где-то еще ведьмы. Так, ну самое главное, я освободил свое тело теперь. Если я в теле Ведьмака, и косо ставит этого бедолагу, где ты нуждаешься? Используй заклинание. <вист Babysi> <х fading> а почему легко? у меня кровь? Наконец-то. Так, надо твоей бедолаге дать свою кровь, потому что а -а, через пару часов он обратится в вампир, а мне этого нафиг не надо слушай, бедолага, на, попей немножечко, все ну, пей, Всё, жить будешь, ладно. и как мне это отреагировать, у меня кровь тут на губах, ну я немножечко попил крови твоих, О. стой, хол. А... а, точно, ладно, на. вот, я немного гало. выгонят. Ну так, скажи то, что твое тело захватило. Мы не выгоняем. Ну а если выгоняем, зачем тебе? Ну, ладно. Так, где я наконец вернуло свое тело? И теперь я вернула. Нет. Есть история осталось... с детьми. Я выключу, как весь в крови, ну, как вампир какой-то, реально. Да, Аня. Да, Ах, ты, ты вернул свое тело. Да. Я это слышу, не немножечко не слышал. Немножечко немножко подосил ведьмам. Так. Где... Ну, а где эта конструкция? Подожди. Конструкция? И где? Или, или конструк... я, а, вы... Я, кон... ну, я чувствовал, здесь кто-то был. Я тоже. Я слышал кого-то. Какие-то смахи крыльев. Где конструкция коню? Короче. Конструкция. Где Лего? Констант... Констант... Где это лега? Ты что, думаешь, убежишь от меня конструкция? Кон... Конь. Чего я рядом? И кто из этих трудно определить у всех одинаковый запах. Ну ладно, нам не нужно сказать, лишь бы она полгорода не сожрала и все. Ну, надеюсь, она не будет. Короче, я пойду прячу кол, чтобы его никто не шел. Лука не обращай внимания, у меня просто тут не обращай внимания на кровь. А, да, Еще там дважды страшного. людей искать не будут. Ничего такого нету. Просто кровян. Просто, просто дам. Вот. Эти сундуки уже стоят здесь. Поле соли. Думаю, сюда. Я не что сюда не догадается, что ли? Все да. есть Мое Там тело есть... не питалось несколько дней. Почему сегодня все уехали? Кажется... Тебе не у кажется, нас что... Стой. У у нас нас на стой, у меня есть запас. Пойдем на кухню. На. Где это? Сколько ты дней не ел? Не знаю, вот сколько я была обращена, я не такое чувство, что специально не ели. Ладно, все. Надо найти эту. Конструкцию? Конструкцию? Это конструкция, находят. Констанцию? констанцию. Я ее по запаху вычисли, это будет легко. Бёдь, да, что... у дома, потому что... Вот эти вампир, которые меня не видели, дома. они, кажется, да. просто спокойно ко мне а, относятся. Кажется. Или потом сожрут. И э, ты. Все что, надо. Что ты вообще такое? Кто, что ты тут забыл? Ага, конструкция. да, конструкция. Поверь, моё дело. Стоять! Зачем ты прячешься в цветах? Я сейчас тебе... Я пошёл эту конструкцию! Какое бесполезное создание! Далеко ты не улетел. А ну стой! Я на Um... Um... Иди сюда! я ты Мы не хотим тебя навредить. иди ты сюда, я тебе приказываю. В каком месте, чтобы он от нас не убежал? пусть палит уже. Пошли там, посидим у нас дома. все ищут. Да а где вы? А Конструкция Констанция, Констанция вообще это yeah. привет. Констанция, да. И зачем коня? ты пришла? У меня к тебе важное дело. Какое? Знаешь, человека по имени Мирон или так называемым Оскар? Не знаю. Что за Оскар? Ты должен? Ну, вообще, да, ну ладно. Так что... И значит, я не там еще. Последний раз он бывал в этом городе. Да. У меня это... Последний раз когда? А по существенности он кто? Вампир, образ, гибрид, гибрид, космикрид, гибрид. Эм, бесконечный эйбрид. Ну, алло. разговор. И ты тоже. Можно уйти? У нас тут какие-то... А Нельзя, Нет. все. Иди, тебя потом расскажем. Так что, что он по засущности? А? Ведьмак. Ой, ведьмак. Ведьмак. Это плохо, я все не перебил. Практически всех ведьм. Нефиг, фиг мои тела захватывать. Ладно, ой. Это, это не тот главарь. Ведь. Дело в том, то, что его не убить. Что? Подожди, вот эта конструкция. Прикасаясь да. к нему. Иди. Да подождите вы. Ты говоришь про мага вот этого, что Ну, говоря. Не то, что захватил э, тело а вот этого молодого чь, века. А ее тело захватила какая-то какая дура. И тот явно не главарь. Не за что не поверю, то, что тот главарь. Ну, так, слушай, я не знаю, если что, можешь остаться в целом. У нас дома может побыть время, если он появится, то мы найдем способ. Всех можно убить, даже нас можно убить. Да. О. Боже мой, какой зайнято. Ой, бля. Ой. Что? Что ты сказала? Я, наверное, сказала, и, блин. Я, она, я тоже люблю блинчики. Это что такое? Что Еда. Тебе? Я ее съел. М -м -м, иди сюда. Рекс фас. Рекс фас. Я вас не понимаю. Может, ты нас выпустишь? Ладно, фото даже не знаком. Не ну, тебе как бы стоит призадуматься над этим. А тебе советую пойти. Я не вижу на твоем пальце колечко, поэтому, скорее всего, ты скоро будешь гореть на солнце. Так что советую тебе это. В, в домик. В домик пойти. Где ты живешь? А, это ещё что? Еще... Наглец. Я его... Наглый. И наглый. Вот этот вампир, или кто он? Вот этот. Как ты его зовут? Пойдем ну, тебе комнату память. выделю. Пойдем тебе комнату выделю. У нас там на втором... У нас на втором этаже свобода целых четыре комнаты. Вот все, спи здесь. Пилой, да, вот я я, принесу сердце, я тоже пойду спать. Налейте я гостю я... крови. Ну, хорошо, сейчас дам... всегда с... Ладно, я пока займусь тогда поисками.